Ничто так не объединяет людей, как совместно выпитое спирт. Да. Вот. Вот. Вот. вот. вот. Совместный секс не так сближает. Бля. Не поспоришь.